Ребят, а вас тоже бесит, что ваших друзей забирают и крадут? Тогда ставьте лайк, а мы начинаем. Фу. В общем, хотел бы поговорить сегодня о такой теме, как, например, крадут друзей. Вот, ребят, например, вот вчера или сегодня моего друга забрали, его звали Андрей, а украл его у меня я. Это был мой друг, может он и сейчас мой друг, но я с ним уже, наверное, общаться так не буду особо. В общем, Андрей. Андрей э -э Забрали его То есть мы, знаете, как вообще Подружились Мы подружились так В общем, мне он в пишет Тебе скучно? Тогда давай поговорим И в общем мы начали там говорить Говорить, говорить И в общем мы подружились И потом нам, к мне звонит я Я его добавляю в конфу К Андрею и они уже начинают Подружиться немножко И мы в общем подружились И в общем так вот, ребят. Через 2-3 дня, может, через 2, да, скорее всего, через два. у меня забрали друга, Андрея, Ян забрал, и Никита забрал, ну, Никита, ну, вообще, как бы, все равно, ну, ладно, в общем, Ян у меня забрал Андрея, ну, в общем, они вчера играли кс -ку. без меня, без меня Ян я говорю пошлите на другой сетке они шесть ну я не сужу как и в общем они не пошли я им предложил и еще раз предложил я им много раз предложил и в общем они сказали нет в общем можно сказать что забрали друга потому что мы с ним всегда все делали вдвоем мы всегда строили в майнкрафте вдвоем дом мы всегда строили мы всегда играли вместе в кэшку одни шли всегда были за одну команду но теперь э, мой лучший друг забрал моего лучшего друга и в общем они стали уже моими бывшими друзьями можно сказать в общем так ребята коровы друзей а у кого много друзей, ничего не ставьте. А у кого мало друзей, ставьте лайки. Ну, просто вы можете поставить вы, если у вас много друзей. Просто у меня не так много друзей. Ну, нормально. Ну, где-то 20. И то не все друзья. Ну, в общем, пока.